Дорогие россияне, ролевики, меня зовут Радагаст, и я хочу сообщить вам, что 2019 год уходит безвозвратно, и на смену ему идет следующий. То есть это вы и без меня бы узнали, но я вам все равно хочу об этом сообщить. Для многих из вас это обращение появится слишком уж заранее, но что поделать, я провел заметную и незабываемую часть этого года в Новосибирске, где как раз вот-вот будут открывать шампанское, провожать старый и пить за Новый год. Всем, кто от них на запад, напоминаю, что можете подождать и включить попозже, а можете и наоборот, глянуть сразу сейчас на все спойлеры и со спокойной душой идти готовить оливье и слушать иронию судьбы. В этом году я начал вести видеоблог. Оказалось, что ничего так можно было и раньше вообще-то начать, но тут уж когда начал, тогда начал. Первый выпуск был выложен 1 февраля, и с тех пор я не пропустил ни одной пятницы, так что на прошлой неделе был аж 48 выпуск. Кроме них была еще четверка дополнительных. Один на 1 апреля, два в рубрике Понедельник День чудовищ, про Дварфов и про половинчиков. Ну и вот этот вот. Вместе с этим, но не считая шуточного чтения книги Корчака, это заняло 14 с половиной часов. Монтаж же каждого эпизода занимал тоже иногда нескольких часов, но там возня со всякими кодеками, добавление иллюстраций, сведение звука с микрофона, который дает существенно больше, более чистый звук, но почему-то отстает на какие-то миллисекунды. Но чего там только нет. Многому научился, многое просто пожалел, что не знал раньше. В этом году закончилась «Игра престолов», которая началась еще в далеком 2011 году, в начале прошлой пятилетки. Правда, началась она как блестящая экранизация эпической книжной эпопеи, а закончилась целой цепью разочарований фанатов. Много было других сериалов. До да, очень странных дел и до Чернобыля я еще не добрался, до всего остального я думаю, что да. Ну и «Мандалорца» уже даже для себя нашел. Взглянув вот сейчас на список самых лучших фильмов уходящего года на сайте Гнилых Помидоров, я понял, что практически все они прошли мимо меня. Я видел оттуда Джона Вика и Ирландца, каждого замечательного в своем стиле, а также Финал Мстителей и Капитана Марвел, которые, ну, должны были случиться и случились. Это меньше пяти пунктов из 150, то есть либо у них там чего-то не то, либо я совсем оторвался от действительности. Кстати, о поторванности от действительности. Активнее, чем обычно, почему-то я в этом году следил за анимешными онгоингами. С Киметсу Но Яйбой, Доктором Камнем, Восходом Героя Щита и Кагуи получилось очень удачно. Я начинал как раз с концом сезона и спокойно поглощал в своем темпе. Академию, Радиант, Клевер, Ван Панмана пришлось все-таки каждую неделю по чайной ложке есть, как и Бесконечный Иван Пис и Бороду. Закончился в этом году, к сожалению, Dragon Ball Super. Кто не знает, это вообще такой уникальный феномен. Первоначальный автор манги, ставший популярной еще там в каких-то 80-х, в начале, по-моему, 80-х годов, и ставший с тех пор лучшей франшизой боевого аниме вообще всех эпох, он вернулся внезапно в строй и настрочил нового контента на почти полторы сотни эпизодов. Получилось весьма конкурентно способно, даже по меркам 2018 2019 годов, Которые существенно отодвинулись за э, столько лет. Даже я был удивлен, хотя верил в него окончательно. Финал был вполне внушающим, а затем вышла и полнометражка про Броли, ставшая чуть ли не самым лучшим мувиком всей франшизы. И к тому моменту, кстати, уже штук 20 там было, просто чтобы вы понимали масштаб. Ну ладно, про Драконий Камень я могу долго и с восхищением заливать. В ролевых играх свершился выпуск нового Звездного Пути на русском языке, Продолжится Путиискатель, были анонсированы Пятые Подземелья и Драконы. У Бусурман тоже не спят, Ровин Лоус, известный по фэншую квесту и Сыщику, выпустил Желтого Короля по мотивам э, Роберта Чамберса, ну это такой менее известный собрат Голварда Лавкрафта. Под Фейт вышли климки во тьме на русском, хоть и с глазным логотипом почему-то, и тень века на английском. Возрожденческих игр было много, в том числе и бесплатных. Циклопы и Цитадели в этом году завершить не получилось, хотя некий неполный черновик у меня как бы здорово пополнился и начался активный плейтестинг. Возможно, надо будет тестирование выводить в более широкие круги просто для катализации вложения в проект собственных сил. Ну, подумаю. Еще я заработал, наконец, бейджик э, за год ежедневных правок на роли Википедии. Кто не знает, сайт существует с 2006 года, и я там практически каждый день, и там половиной тысячи статей сейчас, ну плюс-минус, из которых я, ну если не написал, то хоть немного поправил практически каждую. Однако править хоть один раз, но именно каждый день на протяжении всего года у меня все никак не получалось. То Новый год выпадет, то еще что, то просто забудешь, то в командировку уедешь и в часовых поясах запутаешься. Но на этот раз все-таки удалось. Очень этому рад. Больше ни у кого такой ачивки там нет, а зная, что вообще я как бы самый упертый во всем ролевом движении, думаю, что и не будет. Хотя пытайтесь. Канал в ютубе был заведен как эксперимент и ради рекламы циклопов и цитаделей. Хотя пока что он как-то больше отвлекает, чем помогает, скажем честно. Ну ничего, я думаю, это вопрос сноровки и не более того. В начале 2020 года свежих пятничных выпусков не будет. Возможно, если на каникулах запишу, то будут внеочередные какие -то. С февраля пойдем дальше, как обычно, каждую неделю без пропусков. Спасибо вам за все. За просмотры, за подписки, за комменты, за лайки, за дизлайки. Потому что все это, это ваше небезразличие. Это главная движущая сила любого дела. В том числе и Ирин ря вот. Так что с праздником, дорогие мои. И да будет Новый год полон радости, вдохновения и приключений. И для вас, и для всех ваших знакомых. Ну и для меня. С новым, круглым 2020 вас года. Ура.